плотное раскрытие информации, большой объем информации, он будет на съезде. Рекомендация по Сургуту заключается в том, что, ну да, это может быть спасением от санкций, будут санкции, будет высокий доллар, будет высокий доллар, за счет валютной переоценки Сургутнефтегаз будет зарабатывать больше. Уже сейчас у него дивидендная доходность составляет 16 процентов, 17, да, если вы покупаете там в диапазоне 40-41 рубль. Соответственно, получается, что вы получите, в, ну, или дитесь отсечки по дивидендам, акция в любом случае отрастет на размер дивиденда, да, это получается 15% за два месяца. Не хотите и думаете, что дальше санкции будут только усиливаться, а это в свою очередь приведет к тому, что рубль будет слабеть, вы можете просто держать его как коммерческую корову в портфеле, да, получать свою дивидендную доходность там 12-15% в год и ничего ну, и ничего не мешать. Вот вам история с фургут